и снова мы тут в нашей игре новой да конечно передергивает блин тут сидишь в этой атмосфере еще это дом, и вот это вообще жизнь какая-то это ненормальный дом я там даже просто бы не знаю ни за что бы не остался бы тут вообще бы не остался бы там Ну, сейчас пс псыкнет мне парень, да, или нет? Пс пс пс нет, не псыкнет, ну ладно. Ага. А считается, что он пробежал направо. Здравствуйте. Я пришел к вам в гости. Я всего лишь хочу посмотреть. Давайте с призраком договоримся. Вот я приду сейчас просто тебя определю и все. А, да, он тоже как я хожу. Ходит. А когда быстро, он быстро тоже ходит. Хм. Так, здесь будет скример ха ха ха Короче, ладно, логика немножко становится понятной. То есть тут есть скримаки, которые никак не влияют. Ну, просто типа скример. Типа вот. что было где 5 здесь что ли кай не толк шоу yourself give us assign give us sign ghost give us a sign так ну он вот здесь дает знаки видимо это это наверное вот это вот Ghost, can you talk can you talk give us sign give us sign блин ну я не знаю грибы ссайн гостка не толк он свет сломал к не толк господи к не толк гибрид отвечает он ответил Он похоже в этой комнате. Так, так, так, так, так. Вот, поэтому она и работает. Так. у нас. Ост... Э, это же. <свистит> <свистит> так, так, где? Подождите, так, раз. раз угу, угу. Так, я заблудился, стоп. Как не выйти отсюда? А. А. Все. Короче, так понимаю, вот это его комната. Так, бежать если что направо. Потом еще, потом, нет, просто бежать направо и прямо, все, и тут по кругу можно монтить его будет. Ну, надеюсь, у меня получится. Что? Что тебя смутило? То, что на столе кого-то пилили? Куклу какую-то. Сейчас, короче, поставлю вот эту штуку и вот эту штуку. Да, да, здравствуйте. Так, я еще пока путаю доме немножко, но я так понимаю. О, вот сюда, да. нарисовал к нью толк красиво так у меня получается есть Триулики! Стоп. У меня три улики есть. Ой-ой. Все. Это что победа? Это похоже победа, ребята. Это похоже победа. ЕМП-5. Радиоприемник. И мольберт. Получается ЕМП-5. Рисунок. И радиоприемник. Это Юкай. Все, Юкой. Ну все тогда получается. Ура, победа! Соберите мешки с солью, соберите призрачные сферы, положите мертвых крыс в котел. Нет, я все понимаю. Нет, но у меня пока есть рассудки хочу еще раз сходить, посмотреть, что за мешки с солью. Так, чисто ради интереса. Соберите мешки с солью. А где тут котел? На кухне, наверное. Что это было? Это какой-то бак? Это что? Что, я поехал? Это мешки? Это что? Не знаю, почему качается. Еще собрал что-то. Что это такое? Сейчас тебя соберу тоже. Иди сюда. Я сейчас вообще... напугался очень сильно. Вот давай, давай сюда. Стоп. Вот котел. Нет, не котел. Вот котел. Нет, тоже не котел. Так, подождите. Сейчас мы проверимся. Я думал, бак какой-то. Что за свет там летает? Что я собрал? Призрачные сферы собрал. Хорошо. Рассудок нормальный. Соберите мешки с солью. Какие-то мешки. Как он вообще эти сойди собирает? Блин, я не хочу экзорцин проводить, если честно. Мешки соли. Мешки с солью. Ну да, конечно. Что я надеюсь? Что за фигня? Что происходит? Не, короче, я предлагаю уехать, чтобы хотя бы немного денег получить. Хорошая идея, считаю. И пошел дальше. Хорошая идея. О, мертвая крыса. блин мне хочется и уехать и хочется и до до конца Так, я вроде все собрал. Ой, нужно сходить посмотреть машину. Сейчас будем варить суп Сейчас я посмотрю, все ли я собрал Ну, типа, я не, не понимаю Я... Там сколько крыс -то надо собрать Но я не ходил в подвал еще, если честно Вот в подвал опасно идти Сколько у меня рассудка? 76 Мешки... Я, короче, крыс еще не всех собрал Короче, мне кажется, крыса еще есть в подвале То есть я, получается, собрал их везде, кроме подвала Идем в подвал Семьдесят шесть рассудка, мне кажется, это много. Ай, надо еще складывать. Блин. У меня фонарик перестал работать. Где я вообще? Стоп! Так, паника. Все. Это значит надо... Так, ладно, окей. Я понял. Мы идем в котел. Кидать крыс. еще одна крыса получается в подвале у нас Где подвал-то? А <связать> О, Господи <связать> Спасибо, спасибо, конечно <связать> Ну я сейчас в таком состоянии Сейчас у всех случился передечный сриступ Так, последнюю крысу в котел Закинуть надо, получается Да-да-да Что мне дальше делать я хочу выйти пока что это что палец зачем мне палец по мерзко выглядит можно пока его уберу он уже остался у меня да а эти сообщения пропадают Они же типа у меня не, не всегда висят. Найди пять пальцев и размести в ритуальной зоне в подвале. Может, и лекарства есть все-таки? А, сообщение туба пропали? Ну как всегда, короче. Я понял это. Да, сообщение опять в ютубе пропали. Не знаю, как работает этот Donation Пять пальцев надо, два нашли. Так, еще три пальца. Так, это вход. Так, давайте по порядку. Пойдем посмотрим здесь. Я не хочу в комнату призрака заходить очень сильно, но похоже, придется все-таки. Так, стоп, я вообще заблудился. А, нет, все нормально. Да-да-да-да, <смех> все на твиче думают, что я сам с собой разговариваю Так, пальчик раз Еще два пальца получается, блин, это очень сложно их искать Они вроде как и подсвечиваются Но нифига Так, еще два пальца получается Ой, в комнате призрака по любому палец есть. Сто процентов. Палец. Так ладно. Тут... Нет. Блин, о, о палец, все, все, все пальцы нашли. Так сейчас закиду два пальца вниз. Все, и последний палец, я знаю, где лежит. Наверное. Блин, нет. Надеюсь, я не забыл вот он иди сюда пальчик фу какой палец противный мне же надо будет там ничего читать какие-то эти всякие штуки Все, получается все. Не, ну я, конечно, не знаю, что там еще можно. Ура! Ура! Мы сделали это! Есть! Подтвердить. Ура! Нифига себе! Вот это да! Вот это я понимаю, конечно. Это просто да. 2550 денег. Классно было.